Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа На самом деле. И наша программа сейчас будет говорить, ну, мы будем с моим собеседником говорить про Соединенные Штаты Америки. Я вот тут Юнону и Авось вспоминал. Помните, граф Рязанов поет, отправимся мы туда, создадим там новую расу, новый мир без петли и чего-то еще. Но потом за попытку «Спасибо» идея не удалась. Вот американцы э, сейчас э, фактически поют эту арию э, графа Рязанова, э, и э, у них попытка-то не удалась. Вот почему эта попытка не удалась, и почему расизм никуда не делся, э, об этом с человеком-ледоколом Марком Соркиным прямо сейчас. Марк Анатольевич, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Сергей. Ну, видите, нельзя объяснить события в Америке одним только расизмом. Белым, черным, неважно. Понимаете, там э, все понемножку. С одной стороны, там есть определенный социальный протест, поскольку эпидемия продолжается, 60 миллионов э, населения Америки не имеют страховых полюсов, значит, не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Э, значит, добавился определенный расовый, как говорится, конфликт. Ведь Россия бывает не только со стороны белых, он и со стороны черных. Не секрет, что в, в, в западных странах есть анклавы, куда не только простым белым, но и белым полицейским заходить небезопасно. Э, имеется, как говорится, попытка манипулирования со стороны... Э, Правящих в Америке двух партий, так сказать, не случайно назвал правящих, они независимо от того, кто там президент, кто кто, а вторая партия, она держит большинство либо в Сенате, либо в Конгрессе и имеет возможность на политику влиять. Это третий аспект. Ну и четвертый, я бы назвал его бунт тунеядцев. В Америке выросла, благодаря, так сказать, гнилому болоту мультикультурализма этой навозной, так сказать, жиже, выросла система, при которой люди уже во втором, а то и в третьем поколении вообще никогда не знают, что такое работа. Работать они не хотят, но тем не менее говорят: "Ах, наших пра-пра-пра-прадедушек -пра там триста лет назад привезли из Африки, они там" принимали участие в строительстве этого государства, отдайте нам дедушкину или прапрадедушкину долю. И вот здесь э, это все намешалось. Э, по сути дела, э, Америка была беременна определенным конфликтом. Этот конфликт назревал, и он э, чем-то должен был кончиться. Но невозможно, будем говорить, общество... Все, Как говорится, всеобщих тунеядцев, которые не хотят работать, им за это платят, чтобы они не хотели работать. А с другой стороны, опять-таки подчеркиваю, социальное недовольство итогами коронавируса и подзуживание со стороны демократов. Ведь не Случайно эти события начались в тех штатах, где главы администрации, законодательных собраний, представители демократической партии. К ним присоединилась целая куча людей, которым хочется пограбить. Попытки отыскать в этом деле некую революцию, некое, будем говорить, движение на смену формации, ну, извините меня, это может только слепой это делать. Поскольку для того, чтобы менять общественно-экономическую формацию, необходима структура, которая ясно знает, что делать, как дальше строить экономику, которая обладает ясным пониманием, что, собственно, происходит в духе, в духе допустим, декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Тоже здесь не получится. К этому делу присоединились и толпы в Западной Европе, What? Марк Анатольевич, можно вопрос? А вот смотрите, трудящийся Это человек, который трудится Ходит на работу через проходную Заводскую или в офис пошел Он там трудится А если человека превращают в паразита В тунеядца, причем он может и хотел бы работать Да условия ему не дают Плюс большому бизнесу И государству этому вот, американскому Выгодно, чтобы эти уроды сидели И не пырхали Поэтому НАТИ жрите свой Макдональдс Запивайте свои какак Колой, жирнете там у себя в гарлемах, но только не мешайте нам э, строить наш капитализм, наш глобализм так, как мы этого хотим. То есть их терпят до поры до времени, но ведь все равно когда-то э, перестали бы терпеть, потому что эти люди, изгои общества, э, которые и не работают, и не живут как люди, вот они же все равно мешали. И вот с этой помехой досадной надо было что-то делать. Дело даже не в этом, что мешали. Ведь, по сути дела, либеральный глобализм, он стремится к максимальному устранению из производства, из реального сектора экономики людей, наемных работников. Система, будем говорить, компьютеризации, автоматических линий, отказ от массового производства и так далее и тому подобное, как раз к этому ведет. Но раньше Америка могла это делать, когда она грабила весь остальной мир. А сейчас он не хочет, чтобы на его грабила. И будем говорить, как любят у нас говорить, пирог-то уменьшается, который можно кушать. Все больше и больше уменьшается. А кушать хочется по-прежнему. Поэтому, как они считают, ненужную часть населения можно либо купировать, это не касается там, белых, черных, желтых, красных, неважно, тот цвет кожи не важен. А вот ненужную часть населения постараться, как говорится, оккупировать, а если удастся, вообще убить. Вы посмотрите, у меня сразу, когда я видел, увидел это видео, как полицейский давит значит, этого Флойда, не касаясь его фигуры, было понятно, что человек выполняет поставленную перед ним задачу для возбуждения протеста. Это было понятно. И протест последовал. И вот здесь, смотрите, как интересно. С одной стороны, губернаторы штатов справиться с этим не могут. Они там льют на похоронах крокодиловые слезы, там, над безумно дорогим э, бронзовым хробом и так далее и тому подобное рассказывают, какой это был замечательный человек. Ну, извините меня, если возводить выдалы, торговаться наркотиками, человек, который занимался разбоем, имел за это, извините меня, пять соответствующих сроков, когда представлял пистолет к животу беременной женщины. Ну, можно было бы, наверное, найти что-то иное. Но зачем? Что есть под рукой, то и есть. И, по сути дела, ведь капитализм, он в тупик зашел. Он больше не является, будем говорить, строем, который заинтересован в развитии. Он заинтересован, наоборот, в нисхождении, возврате к некому не рабовладельческому обществу, к законодательному закреплению неравенства людей. Опять-таки, неважно, какого цвета кожи. Мы уже об этом много раз говорили. И то, что в Америке вот этот пузырь мультикультурализма, который тщательно надувался, в конечном итоге лопнул и забрызгал всех э, пометом, которым его накачивали. Ну, это реально. А в то же время, будем говорить, э, вроде как народ не желает жить по-старому. Вот вопрос, а не мо могут или не могут правящий класс управлять по-старому? Ведь Трамп сознательно Доводит ситуацию, на мой взгляд, конечно, до критической для того, чтобы, как говорится, ввести войска и, собственно говоря, ликвидировать губернаторскую власть, ликвидировать сам принцип э -э, государства Соединенных Штатов, как некой федерации, в которой все ее части обладают, как говорится, э в общем-то, ограниченным каким-то суверенитетом в принятии законов, каких-то решениях. Трамп, по-моему, решил это дело прекратить и установить откровенно, будем говорить, диктаторский режим. То есть ему сейчас выгодно, чем дальше эти протесты будут идти, тем больше будут его избиратели Трампа требовать него Наведи ты, наконец, порядок. Мы зачем тебя выбирали? Может, тебя выбирали как президента. Наведи порядок. Вот. И вот здесь, как мне кажется, нигде так не проявился глобальный кризис капитализма, как вот в этом э, лопнувшем пузыре в наиболее сильной капиталистической державе мира, которая остальные капиталистические державы до недавнего времени держала, как, будем говорить, своих э, э, вассалов. Что будет дальше? Ну, посмотрим. Марк Анатольевич, ну а Европа-то э, чего с цепи э, спустилась? Ведь э, вроде жили люди, как люди, и вдруг их Горбачев какой-то или Флойд покусал. Вот э, им-то какое собачье дело, они же в другом совершенно пространстве вроде бы живут. А информационное общее, и поэтому даже э, евреи в Израиле становятся на колени перед палестинцами, и кто не скачет, тот расист? Жители в чем дело? Я еще раз говорю мы столкнулись э, в определенной части с бунтом тунеядцев. Людей, которые принципиально хотят работать, но при этом требуют себе все жизненные блага. Они сыты, они раскормлены, у них в руках оружие, у них в руках дубинки. Что стоит, извините меня, вот тут показывали не так давно видео, когда негр э, в Америке зашел в квартиру, к белому деду, который уже больной, не двигающийся, и где-то два часа его убивал, всячески издеваясь. За что? Вот за что? А только для того, чтобы показать пример. Вы не почините, с вами то же самое будет. И, по сути дела, здесь, опять-таки, я подчеркиваю, здесь попытка замазать социальный протест, распылить его, в расовых э, противоречиях между белым расизмом, черным расизмом и так далее и тому подобное, в э, требованиях тунеядцев, которые самое главное – это разгромить магазин, набрать себе там телевизоры, еду и прочее-прочее, и унести в свою красивую норку. Вот результат. Это и есть кризис капитализма в Сербии. С этим ничего не сделаешь. А выстраивать э, коммунистическую партию, которая объединит разрозненные протесты, и направит его в русло классовой борьбы, объяснив людям, кто их враг и что с ним делать. Что их враг не магазин, не супермаркет, а что их враг класс буржуазии. Ну, -ну в Америке и в Западной Европе этого нет. И что теперь делать? Марк Анатольевич, ну вот когда на Западе поняли, что левое движение это очень опасно, еще при Советском Союзе, западные богатые ребята на полном серьезе решили, а давайте-ка мы все эти левые движения, все эти профсоюзы заточим под себя, под решение своих проблем и вопросов. И вот вместо того, чтобы защищать трудящихся, эти левые начали защищать всякие разные обездоленные меньшинства. И сегодня вот Олег, даже музыка, показывает видео с каких-нибудь в защиту Донбасса, акций, а там левые силы, которые подключаются, они под флагами ЛГБТ выходят. То есть вот педерасты для них, для левых, это как пролетариат для большевиков. Я не знаю, кто такие левые. Я этого слова никогда не понимал. Для меня есть коммунисты и не коммунисты, а все остальные, извините меня, это пособники буржуазии. Вот не коммунисты, это пособники буржуазии. Вот, может быть, вы не помните, но был когда-то такой фильм очень интересный по книге одного, по пьесе одного американского писателя, сейчас не помню, назывался «Рафферти». Там как раз о профсоюзном деятеле. И когда на суде ему задали вопрос, а почему вы, как говорится, не, как говорится, не конфликтовали с предпринимателем за прорабочих, а говорит, а кто сказал, что я должен рекомендовать? Мы с предпринимателем должны работать вместе, чтобы наша страна процветала и стала великой. Точка. Поэтому сейчас отдельные глупые граждане, которые надеются на профсоюзы, не понимают, что профсоюзы служат тому, у кого они зарегистрированы. Вот и все. Их задача простая. Охранять режим в той или иной форме. И вот то же самое на Западе. Я вот честно скажу, я когда анализирую нашу историю, вот кто первый выступил против советской власти на следующий же день, после того, как была эта власть, это выступил ВИГЖЕ. Всесоюз исполнительный комитет железнодорожников. Требовал, ультиматум выставлял Советскому правительству уйти в отставку. Вспомним Поздамскую конференцию. После того, как Черчилль был переизбран, приехали Этли в качестве премьер-министра, премьер и приехал Бевин в качестве министра иностранных дел. А ведь Бевин – это руководитель АФТ, руководитель Английской Федерации Труда, профсоюзный геи. И он был намного резче, чем тот же, например, Энтониидов. Поэтому какую задачу перед профсоюзами поставили, то они будут выполнять. Поставила буржуазия задачу, значит, увести протест в сторону ЛГБТ-сообщества, значит, уйдут туда. Увести протест в сторону, будем говорить, расовой дискриминации, уйдут туда. Хорошо, Марк Анатольевич. Ну вот э, смотрим мы на весь мир. Вот первый это Великий Запад, э, второй мир это мы, Китай, наверное. Э, ну и третий мир это страны Африки и э, Азии, там еще чего-нибудь. И вот э, в этом во всем втором и третьем мире сейчас... Э, так потирая ручки или с тревогой смотрят на события в США и в Западной Европе. Вы э, на эти события смотрите с надеждой на то, что вот этот вот колосс может рухнуть и не погрести весь остальной мир, что э, перестройка, которая уже... Началась, да? Сейчас вот гласность, ускорение уже, она приведет к чему-то серьезному, и весь мир, в общем-то, начнет меняться. Правда, никто пока понять до конца не может, в какую сторону меняться. А говорил моя покойная бабушка Сергей: не смешите мои тапочки. Капиталист предпринял определенные действия для того, чтобы спасти себя. Значит, уже заявленные вещи, типа прав человека, демократии, уже, извините меня, стряхнуты с ушей. Люди стряхнули их с ушей. Значит, придумать на что-то новое. При сохранении капитализма, они его сохранят, поверьте мне. Ведь рано или поздно, извините меня, но ну, можно ограбить, ограбить один магазин. Но если туда не привезут на завтра еду, что грабить? Можно, конечно, атаковать полицейских, заставить полицейских в одном штате там встать на колени, целовать ботинки, чистить эти ботинки негров. Можно. Но если, извините меня, прислать туда людей, которые, будем говорить так, негров ненавидят, они что, задумываются выпустить в тех или иных протестующих весь рожок? Не задумываются. Вот о чем надо, что надо видеть и надо понимать. Ну, больше не устраивает, не работает больше ни мультикультурализм, ни права человека, ни демократ, Не работает, не защищает она капитализм. Значит, надо новый метод, только и всего. Да, да, очень все непросто сейчас в мире, все очень тревожно. Хотелось бы понимать, куда мы идем, но такое ощущение, что мы не идем, а как те украинцы, несмышленыши на Майдане, подпрыгиваем каждый со своими кричалками на одном и том же месте. Вот такой вот кенгуру с конями. Дело в том, Сергей, опять-таки говорю, выход только один. Ликвидация буржуазно-общественно-экономической формации. Значит, ликвидация капитала как класс. То есть, новая система экономики, социалистической экономики, базируется не на частной собственности, на средства производства, а на общенародной собственности. Построение справедливого общества без эксплуататоров, без людей, которые, понимаешь, грабят, трудящих, отчуждают свою пользу их труд. Поймите правильно, производительные силы ушли уже очень далеко. Из-за развития, из-за прогресса научно-технического и так далее. И а производственные отношения остались как, простите меня, в 19 веке. Вот есть хозяин средств производства, вот есть его наемный работник. И как хочешь, так и прыгай. А все равно ты будешь оплачивать капиталиста и все его проблемы. И он тебя будет играть. Разрыв очень большой. И решить его можно только одним путем. Отстранить от власти класс капиталистов. Марк Анатольевич, с вашего разрешения я хотел бы закончить четверостишием э, Расула Гамзатова э, и поставить наготочие в нашем сегодняшнем эфире. Он когда-то давно написал, не будет пусть никто из нас голодным. И пусть никто не будет слишком сыт. Один от голода бывает злобным, другой нам зло от сытости творит. Пытались в Советском Союзе сделать так, чтобы не было слишком сытых, обожавшихся, и голодных не было. Но ведь кто-то же пришел и сказал, ребята, вот это равенство в нищете, это плохо, что все сытые, у всех есть работа. Давайте вот каждый творческий человек, каждый великий, да, да, станет ого-го да, да. элитой. О, Но мы эту элит увидели позавчера, по-моему, элиту вытащили из машины не то пьяного, не то курившегося и который заявил, ну что там повреждение, да у меня куча денег, я это дело оплачу и что что дальше? А то дальше что вы отпустили домой под домашний арест вчера вечером и теперь извините меня будет долго-долго рассказывать, какой он больной Какие у нее дети больные? Какие проблемы у его третьей жены? И что его четвертая жена там помирает от чего-то там еще? И так далее и тому подобное. И вообще ему надо лечиться. И вот это на два месяца отпустили. Но эти два месяца могут продлевать сколько угодно. Извините меня, вы помните историю с Леной Бойко? Полтора года в тюрьме. И каждый раз продлевали... Тюремное заключение без всяких оснований, потому что она враг в бандеровского режима. А здесь друг плоть от плоти, крови от крови, капиталистического режима, они его посадят, счастливо. Марк Анатольевич, время подошло к концу, огромное вам спасибо, следующий эфир вот через несколько минут, поэтому заканчиваем текущий, ну и всегда рады вас видеть, удачи вам, всего самого хорошего и крепчайшего здоровья, до свидания. До свидания, Сергей. Итак, дорогие друзья, Марк Соркин был нашим собеседником, Ой. прервемся на несколько минут, сейчас вернемся и продолжим, пока.